Как стать богатым? Всем привет, меня зовут Макс Пром, сегодня рассказываю. Как же стать богатым? Это самая популярная тема, ведь с помощью нее можно уже вкладываться в недвижимость. Это самая прибыльная тема, если вы станете, станете слишком богатым. Например, выше, чем все остальные у вашего, например, в забытом классе. Сколько вам лет сейчас? Скажите в комментариях. И потом, после того, как вы напишите, ну, например, возьмем цифру 29, почему бы не прям до 30. С помощью этого проанализируйте. Если вы стали богатым, то классно. А если нет, то проверьте старых друзей, там, где вы учились, и в школе, и в университете, и в колледже, и так дальше. И, в принципе, если вы один из них самый богатый... Каждый в вашем группе один человек куда-то выстреливает. Ну, например, он умеет суперготовить, его приглашать куда угодно, только он должен найти до этого еще. В общем, суть такая, как стать богатым. Нужно первым делом начать. Если вы очень не богатый, а вы зашли на этот ролик. Я думаю, такие люди очень достаточно много, поэтому мы с вами же и начнем. Если вы школьник, то у вас преимущество, потому что у вас есть достаточно хорошее время, когда вы учитесь. Но в принципе можете выбрать хобби, в то, что вы любите увлекаться. Например, вы математику, вы умеете математически решать реально годные вещи. Там у нас есть еще физика механика это уже потом вы можете дальше уже думать я хочу уступить туда вот на строительстве колледж это он кстати нашел там можно использовать эти формулы сужает конечно круг уже не сужений Поэтому вы должны определиться, кем вы будете. Вот это самое главное. Определитесь, с кем вы будете. Я могу сделать следующий ролик про это. Кем стать. Поэтому напишите в комментариях, как и кем не стать. Но пока мы продолжаем. Как стать богатым? Хэштег хайбу4. Умей инвестировать. Умей инвестировать в акции. Инвестировать в биткоины, в недвижимость, наконец-таки. Да, возможно, я еще акции не купил, ведь доверять некоторым предложениям не хочется, потому что я уже все деньги, блин, проинвестировал в криптовалюту и куда там еще сохранил, типа того депозита, потом я хочу сначала файлиться на биткоине, да, биткоине, но, конечно, в других валютах, но если хочется мне, то, наверное, нужно попробовать да надо было попробовать, когда будет там время, нужно этим заняться, срочно напишите мне в комментариях займись этим с хэштегом можно, чтобы логично, вот, потому что можно этим пользоваться и ждать, когда официально уже у нас будет акция в Украине там достаточно толком. ну я вот смотрю других ютуберов про акцию в нашем стране некоторые Грубо говоря, не покупают, некоторые покупают э, на каких-то предложениях, но что как-то не говорят, не показывают полностью, кто его знает, и как-то люди не показывают полностью, только понемножку, так и так бывает. Нужно проанализировать их. Вот и делаем тут.. Э собрать все за, все против и уже приступать к действию. Например, вы можете уже зарабатывать, если вы уже, конечно, вкладываете, зарабатываете, на чем там, например, у вас хайп будет. Ну, я, конечно, уже не могу определиться, например, на 12 тысяч рублей. Может быть больше, 18 тысяч рублей вы сможете сто если вы возьмете таблицу в Word, я же там правильно форму в Word, таблица в, в самом Windowsе используя данные фишки забыл, можете кстати еще зарабатывать с помощью предложений а именно как там блин так мы к ним возможности там если вы еще музыкант можете уже фантазировать с музыкантом именно делать какие-то фишки вечерники не, не говорить не зря не говорят зря все же не зря говорят что есть ночь день и вечер вот День, мы чем-то занимаемся, вечером, возможно, мы свободно А ночью мы спим. Можно и так, можно немножко с вечера взять и кусочек с ночью. Тогда будет у вас такое странное чувство. Говорят еще когда ешь яблоко, в интернете такое было. Я так вижу, некоторые успешные ютуберы используют, и успешные богатые люди тоже используют слово «яблоко». Потому что яблоко с помощью Apple было придумано. Поэтому если мы едим яблоки, то мы активно становимся, если что мы спим больше, чем мы по ночам работаем с вечера немножко в ночью. Зато мы сможем больше времени уделить. То есть у нас будет после работы мы проходим 18 хотя бы на 0, лет, там достаточно. У нас 2 часа, может быть 5 часов и с ночью 6 часов. 6 часов, а сколько это времени? 60 умножить на 6. Ой, 300, наверное, 60 времени, но это не точно, да? 120. У нас 2, возможно, 720. Возможно, 720. 240. 3, да, что-то как-то 600. 60. Так, это математическая ошибка вышла. Или 400. Напишите в комментариях сейчас точно правду. Значит, мы 60 минут умножаем на 6 раз каждые 6 часов, чтобы было логично. Все, же нужно... Продумать так 6 на 6 подождите 6 на 6 36 360 минут или же мы сделаем другое математическое решение то есть 6 плюс 6 12 6 плюс 6 12 6 плюс 6 12 у нас уже 3 12 слаживаем их уже 2 4 и 36 и мы добавляем 360 есть такие формулы которые помогают вам немножко быстрее думать если вы этим занимаетесь есть одна фишка кстати если вы школьник то вы можете чем заниматься, а потом в будущем будете на этим заниматься конкретно и помешанно. Вот бывает такое. Даже молодость. Сейчас нужно этим точно заняться. Э -э -э этим точно нужно заняться, потому что кто знает, что произойдет. Поэтому лайк, подписка, мы продолжаем в следующем ролике. Всем удачи, всем пока!